Здравствуйте, с вами Самит Алиев. Соседи не перестают меня удивлять, ну и веселить тоже. Какие все-таки у вас организмы-то славы? ай яй яй, -яй, -яй, -яй. Да. Чего не отнять, того не отнять. Умеют ныть, давить на жалость, показательно падать в обморок. Чего стоит известие о том, что в результате выполнения нашими пограничниками на пропускном пункте влачения своих служебных обязанностей, якобы у пожилого армянина случился сердечный приступ. Вот честное слово, не знал бы соседушек, обязательно преисполнился бы сочувствие. Может быть даже прослезился. Почему почтенному пожилому человеку якобы стало плохо, ну тут может быть масса причин, возраст все-таки. Ну, осознание того, что теперь граница на замке и некоторый стресс по этому поводу. А может накануне выпил больше, чем обычно, то есть причин масса. Шалят нервишки у человека, всякое случается. Инфаркт Микарда. Вот такой рубец. А наши пограничники тут совершенно ни при чем. Установка пропускного пункта была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами. Кстати, вчера через этот пункт прошли 11 граждан армянской национальности. А если кто-то начинает нервничать при виде людей в азербайджанской военной форме, так привыкайте к на замке. И вообще, как в старом детском стихотворении говорилось, о «А милиции боится тот, чья совесть не чиста. А потому, если у кого-то чистая совесть, он не должен бояться ни людей в форме азербайджанской армии, ни азербайджанских пограничников. И если не делал ничего плохого, нашей полиции бояться тоже не нужно. А завтра, при виде людей из организации вроде Азери Ишиг «Азери или «Азери Су, нужно просто оплатить задолженность за пользование газом, светом и водой. И сохранять спокойствие. Хотя бы потому, что повлиять на ситуацию, и хоть что-то противопоставить вы просто не в состоянии. Ваши жалобы и нытье не производят впечатления даже на ваших покровителей. А вы обратили внимание на кое-какие изменения в нашем к вам отношении? Нет? Мы стараемся свести разговоры с вами к минимуму, потому что обсуждаем вопросы не с инструментом, а с его хозяевами. И все у нас получается достаточно хорошо, потому что мы и слово говорим вовремя, и дело делаем своевременно. А вы продолжаете жаловаться в международные суды, МИД Франции, Госдуму РФ, да куда угодно. Человек недалекий даже в позе роденовского мыслителя остается человеком недалеким. А если он встает и начинает хватать прохожих за пуговицы, в лучшем случае его отодвигают в сторону рукой, чтобы не мешал. В случаях похуже отпихивают ногой. Больно, обидно и унизительно. Времена, когда у вас получалось зарабатывать международным паразитизмом, заканчиваются. Если вам кто-то чем-то поможет, он обязательно потребует за это плату. И никто не собирается вставать в знак глубокого почтения к армянским философам и мечтателям. Мы установили пропускной пункт на своей земле. Нравится это кому-то или нет, то дело последнее. И нас не очень интересующее. Так что забудьте о бесконтрольном перемещении лиц и товаров через нашу границу. Все только начинается. Поэстро. Вот это вот всё. Понял? Вот так. Далее. С 8 утра 1 мая до 8 вечера 4 мая на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье за Кавказью, на территории Ставропольского края Российской Федерации будут проведены плановые ремонтные работы. В связи с этим будет приостановлена подача природного газа в Армению. Об этом сообщает компания «Газпром Армения». Вообще-то «Газпром» дает скидки на газ не сколько Армении, сколько своей дочерней компании, вот той самой «Газпром Армения». А потом… Она и продает газ конечному потребителю. С наценкой, разумеется. С немаленькой такой наценкой. Так что, э, если отношения России и Армении и пахнут альтруизмом, то самую малость. Практически незаметно. А вот ремонт газопровода сам по себе здорово напоминает сигнал. О необходимости не забывать правила поведения в отношении хозяина. Чтобы девушка не забыла, кто ее танцует. И прекратила строить глазки геополитическим противникам. Кормильца, паильца, ну... И вы поняли. Новость это хорошая, радующая и позволяющая надеяться на то, что следующие новости будут еще лучше и еще радостнее. Для нас, разумеется. Так что соседушки не должны обижаться, когда их гонят и указывают на место под солнцем. Уйди отсюда, не порть людям праздник и сойди с торгового пути. Ваша картина мира искривлена из-за неправильного понимания своего в нем места. Три четверти ваших проблем проистекает из того, что вы не в состоянии соразмерить ваши возможности с вашими же желаниями. Как говорил классик, я мог бы посмеяться, над вами, Гонзалес, но, боюсь, мне придется над вами плакать. Самит Алиев, специально для Калибер АС.